Слизби мы с тобой купим папа, папа, настоящий. Папа. папа. Да. да, Максим. Да нет, здесь слушай. Тя да? Меня я за язык тя тя тяну. Тя а, не не тяну. А что мы купим слизби? Молодец, Макс, зачет. Макс, ну по папе папина мечта, так как он теперь увлекается теперь старинными планерами. Мы в СРКупе наконец-то попали в музей. уже про музей не раз снимал вам, но сегодня. Первый раз я снимаю Макса в этом музее, потому что Макс видел все фильмы про папины про музея и сказал, что папа, я хочу на Высыркупе. И это был прям. Ну, это была экспедиция. То есть он всю ночь, много дней про это говорил. вот сегодня наконец-то мы вчера поехали, доехали, всю ночь в дороге. И уже, наверное, час. Он как вот помните, в том мультике про Шейка? А сейчас не приехали, а еще не приехали. И вот как Макс, бывает с мечты попасть в музей? Как а. ты хотел? А, да, Только что мы пахнет. купили три игрушечных, ну, три модели планера очень красивых. И сейчас мы ходим, пока можем вам показать немножко еще вот историю. Э, про историю планеризма. Немножко у меня есть фильмов на канале и про музей есть подробно. А сейчас мы, наверное, такой коротенький фильм сделаем, быстрый такой. Что Вячи... Максу, интересно. Максу. Э, да, что что Максу интересно? интересно. Впечатление ребенка от музея. Давай. Максу сейчас хочется раздеться. Что это за музей, почему он именно в этом месте? Это музей на горе Вассеркупе, месте, где начинался немецкий планеризм. И я даже не знаю, в каком этот году музей построен, но построен он совершенно феноменально. То есть специально под музей спроектировано здание. Видите, такие деревянные, красивые, арочные колонны. Вот это большой зал, Перекры... где... <свят> <свят> <свят> тут можно ходить часами, смотреть, тут и про лебедки, вот если читаешь, особенно на немецком, прям восхитительно можно все прочитать. И каждый из планиров, то есть вот, вот, вот это все очень древнее, 35-й год, 36-й, какая-то мимоза. То есть можно каждому подходить, над каждым есть таблички. Что, Макс? Да, такой планер мы купили, да, Макс. Первый раз я в музее, после того, как я увлекся старинными... Планерами, потому что мы сейчас строим планера А2 Антонова Олега Константиновича. Будет единственным в мире, наверное. И мы строим львёдку электрическую для того, чтобы вот все эти нежные планера так таскать в небо. Здесь вот всевозможные машинки, модели аэродинамических труб, где продувают. Макс. Вот так профиля крыла продувает. Видишь, крыло в разрезе, смотрит, как все это работает. Ой, э, здесь мне нужно все Часами совершенно бродить Но, наверное, первое впечатление Производит просто вот огромное количество техники Которая очень хорошо, красиво, кропотливо восстановлена Ну и, собственно, впечатление Производит само здание Которое для этого сделано Да, не верю, верю. да Макс Это э, основополагатель Планеризма Зовут дядю Отелиенталь Он придумал вообще, в принципе, полеты на планере Он летал с холма, видишь, вот смотри, как он вот делал такие крылья да. из бамбука. Бамбук у нас растет во дворе, помнишь? Сколько да. у нас бамбука? Вот, вот он с бамбука такого, как у нас растет около дома, делал такие крылья балансирный планер это называется. И вот на нем стартовал, вот посмотри. Вот он на нем. Это прям фотография настоящая. Вот он летит такие у него. Талончики ты видишь? Да. Вот посмотри, Макс, Макс. Вот глянь, вот как летит. Вот, видишь? прям это все фотографии исторические. И он сделал около 2000 макс-полетов с горы, и потом разбился, упал в одном из полетов. Что-то прошло не так. Да, он подарил такой планер Николаю Егоровичу Жуковскому, великому нашему аэродинамику, основоположнику, по сути, аэродинамику, и дающемуся ученому. И они дружили, переписывались, вот таким образом создавали теорию, как это вообще все летает. Это какая-то моделька, это вот реальный планер утка схемой. Что? Да. Вот эта линия стендов, мы против истории идем сейчас, надо было вот так по кругу идти. Ну, на всех стендах все, как все развивалось, как двигалось вперед. Вот это, наверное, ну, половина здесь, часть какая-то реплики, то есть, понятно, что вот эта вот интереснейшая утка 21 -го года выпуска, она Скорее всего, реплика. А некоторые планера здесь прям настоящие, живые, летающие. Вот, вот это вот, я более чем уверен, что может вполне полететь. Может, это, кстати, не реплика. Очень уж выглядит красиво. Смотрите, что это? Это, кстати, трубка-указатель скорости. То есть уже... А, и, или гуделка, чтобы гудеть. И Вот указатель скорости. Что это у нас такое? фальки 31 год. Ну, хорошо выглядит Фальке. Вот это очень интереснейший такой лаптежник. Здесь работали экраны, все можно было посмотреть, я не знаю, почему выключено. Может быть, музей в каком-то небоевом режиме работает. Вампир. Вот он у нас. 21 год. Вот он, профиль вампира, как сделан. Ну, просто фантастика! Макс, тебе нравится? Да вот это вообще. Причем это вот действительно лаптежная штука, эта штука летала, я не знаю, зачем ей такие, а это так пилот может быть сидел, ноги туда. Туся, зачем ей такие лапти? Ну, понимаешь, это же <с конструкция, она же тоненькая, ты видишь, она почти понятна, как ты вообще надуваешь. Чтобы ты же инженер, чтобы жесткость создать этого всего. Ну, вот такое вот. Как из бумаги склеить что-то жесткое. Нет, пилота до ноги, друзья, не высовывал. Ну, интересная, интереснейшая конструкция. Параллельно идет линия с историческими фотографиями, как это все было. Почему мы вернулись немножко к этому музею, потому что у нас... Реальный кусочек, смотри, вот. Кусочек, а, да, вот. Вот обшивки планера какого-то года. 27-й год. О, что сохранилось. Это реальный планинерист тех лет. Вампир это реплика, но оригинальная нервюра от него осталась. Это, кстати, Марка с этим вампиром. Папа, Ух, ты, интересно. Папа, папа, да, Максим. Папа. Что это? Ну, это да. да, да, да, это вот ленталь. Вот то. Вот -то. Это уже что? Это тоже лентальевские? Вот -то. Да, смотри-ка, уже такой с длинным крылом. Ленталь, конечно, великий человек, тут ничего не скажешь. Ну, он был не первый, не единственный. Ну, ну раньше да. него пробовали, но он был первый, кто ну, реально он, полетел. Он, Собственно, Райт э, с, свой сам первый планер, который стал самолетом, он, делали он, насмотревшись он. на Денталя. А, то есть ты хочешь сказать, большой планер и моделька этого большого планера? Да. Yeah. Что это за планер у нас, друзья? Оп, давайте посмотрим. 20.32 год. Вот такой планирочек. Ух! Ну, места, конечно, немного. Я летал на Груман Бэйбе. Сейчас мы Груман Бэйби найдем. Жондаль, да. да. А набор ремонтника. А это парашюты, на чем нас спускаются если что. Это ремонтный набор, А что, плане ремонтировать? Ну. Мне кажется, что парашют укладывать. Нет? А, может и да. Раньше здесь были везде, мы экранчики работали показывали, что и как происходит. Поглотый, поглотый. Ну, как выглядит сиденье, педали и так далее. Поглотый, какой поглотый. Парашют огонь. Так вот, э, я все никак не скажу, почему важна нам тема этого музея. Э, мой друг Александр снял замечательный фильм, называется ⁇ Колбель планеризма ⁇ И у нас уже три части вышли на канале э, про гору Клеменьева и одноименный музей на горе Клеменьева. И вы можете, как обычно, сравнить состояние, э, как выглядит музей сейчас на горе Клементьева и как выглядит музей в Германии. На горе, где, собственно, это две горы, где рождался планеризм. Один рождался в Германии, другой рождался в Советском Союзе, ну и потом перекочевал дальше, как говорится, кому досталось. И вот пример, как страна ценит свою историю и как относится к своему прошлому. Вот вы наблюдаете, вот это вот, это только половина. Мы сейчас идем в следующий зал. Пойдем, Макс. Там тоже, Макс, будет очень интересно. Опять же, здесь был, были стенды с авиамоделями. Ну, в таком, видимо, лайт-режиме работает музей. Часть всего на реставрации. Вот вы один зал посмотрели, сейчас смотрите, не выключая видео, как оно все есть, какой еще зал огромный. Причем он двухэтажный, на втором этаже тоже все. Под, под потолком планера размещены. Вот здесь размещен планер Ж-38 легендарный. На таком я летал. Начинали летать, учились, а потом пересадились на более э, серьезные планирочки, э, Типа там Grumman Baby 2, вот как это выглядело, то есть, такая рогаточка, э, резинка, пум, с горы запускали, он летел по прямой какое-то количество времени. И пилот привыкал к ощущениям Папа. в воздухе, да, Максим? Это сложили. Сложили, а это сложили. как его возили, да. Вот он сложенный, один планер сложенный. Вот сидят все, видишь, палаточка, все там отдыхают. И летает. Вот так с горы летали. Реконструкция. Макс, нельзя ручками так брать. Тоже какой-то экзотический планер. На g 38 я летал. В России их производит Ремир Керимов. И огромное ему спасибо за возможность прикоснуться к такой истории. Летал на этом планере, заинтересовался а, да, да, старинными планерами и так познакомился с Беносом и столько все как фильмов мы уже про это наснимали. То есть видите, как мир? А да, это исследовательский какой-то проект под кислород. А что тут было, Туся? Они надо почитать. Тему подачи кислорода. А Питер. тестировали, разрабатывали? Да, тут планер напитан, напичкан кучей всего. Вот на нем летали и отрабатывали. Вау. Да, вот прочитать можно про это внимательно где-нибудь. Ну тут убрали интерактивность из ковида, чтобы их нельзя прыгать в пальцами. Продолжаем пока по старинной части еще двигаться. Это у нас 59-й год. Здесь уже все современней и современней. И э, мое интересное место. Вот, Макс, папа вот такие модельки делал в детстве. Вот помнишь, папа спрашивал про первую модель, которую он делал. Ну вот похоже на это. Ты спрашивал, что такое поберостная бумага? Вот она. Да. Папа, э -э -это? Папа, это? Папа, это старинные моторчики. Вот это тут даже какие-то турбины там. Это э, тут еще есть огромные стендовые модельные. Папа. Вот, Макс, нервюра спрашивал, что такое. Смотри, видишь? Вот это нервюра. Вот эти. Это, Максим, история авиамоделизма. Папа, вон, вон, смотри, с резинкой, нет? Да, резиномоторчики. Вон он, Вот такие папа тоже делал. Макс увлекся с папой вместе авиамоделизмом. Вот, видишь, тоже резиномоторка. Видишь, видишь резина внутри, Макс? Резину накручивают, и эта штука летит. Он алюминиевый? Нет, это алюминиевая моделька просто. Друзья, мы пришли к моторчикам. Это первые мотопланера, как вы видите, какой год. 58-й год. Боксерчик, два карбюраторчика, два цилиндрика. И вот такой был. Что это был за планирочек? sp 1 Ну вот летал же. Вот он, живой. Вот первые моторчики убираемые. Экспозиция этих моторчиков. Какие были разные, красивые. Маси, гладенец. Да. Маси. да. Ой, что только нет. Моторчики я люблю с детства. Хоть я и планерист, но посмотрите, вот какой старинный вариант планера с мотором. Он еще ферменная конструкция, полудеревянный. Кстати, кстати, Туся, мы такой покупаем. Вот он. Йо, друзья. Точно. Как пить дать он? Я его на поморде узнаю. Туся. Вот такой планер мы покупаем э, сейчас... Как же страну зовут? В Испании его. Это один из первых планеров моторизированных. Но мы не с мотором покупаем, а без мотора. Да, вот он SF27, точно. Шнайбе, отлично. Вот он. Вот как судьба. Я его нашел сейчас в Испании за 2000 евро. 2500 евро вместе с прицепом. Ну, такой планер продается. В взлетающем состоянии, готовый к полету, только без моторчика. Вот сейчас хочу съездить в Испанию, как будет плохая погода, притащить этот планер. И мы его моторизируем или поставим электрический мотор, также убираемый назад. Понятно, что это будет не бензиновый. Или в нос. нос, я смотрю, идеально подходит для установки. Да, Макс? Посили! Да. Куда? Что? Посмотрите, сколько у ребенка возбуждения. Он с утра уже. Куда, куда ты меня тачишь, Макс? Я, друзья, вам потом вернусь к этим моторчикам. Нельзя бросать сына. Это вообще я для него в музей пошел, а не для себя. Хотя пошел для себя. Чего ⁇ врать-то? Да. <служивание> Что такое модель? Модель. <служ empezando> да, папа с такой моделью. Просто сейчас, пока мы ехали, папа три часа слушал рассказы, Макс три часа слушал рассказы папы, как папа начинал жизнь своего моделизма. И как... Вот такие Макс папа делал модельки. Папа. И запускал, да. Вот, вот такую папа модель чуть не потерял, вот на лейре запускал, прям почти один в один, и она у него улетела. И только фитиль спас, фитиль сгорел, и папина модель опустилась. Только не такое поле чистенькое, у папы рожь по колено там была. Мама, да. я сейчас... Ну, построим, хочешь, мы с тобой резиномоторную модельку построим? Макс сам строит модельки всяких там... Модельки, пап! Да? Строит из чего, чего придется, какой-то пенопласт находит, еще чего-то. Вот интереснейшая конструкция, мне кажется, видите, винт, и он э, участвует сам в фюзеляж конструкции. Да вообще, папа в шоке от этой конструкции, очень-очень интересное решение, прям, на мой взгляд, прям, и для современных электромоторов, кстати, интересное. И получается, что вал э, двигателя является несущим для вот этой хвостовой фермы, и расчалок никаких нету, посмотрите, а нет, есть расчалки к шасси, шасси неубираемое. ну такое что-то. Мото... полу, полу... Работать, а вот это кольцо, да. <связываю> <связываю> да. Ну, посмотрите, какое инженернейшее, красивое решение. Колечко такое, двигатель снизу, это получается редуктор. Дальше кольцо вращается с пропеллером. Ну, прикольно. Тут <связываю> сколько сгенерировало <связываю> человечество всяких идей интереснейших. Вот, Что? Ты, э, не в Германии. Да, это в каком году? 23-39-й. Это были такие модельки. А помнишь же продавались модельки, баллончики из-под Баллончики из-под сифона ну. и сейчас можно купить. Ну вот, вот заряжаешь, у меня бы такая моделька была. Да? Туда вставляешь, прокалываешь, он летит пока газ... А моторчик сам становился таким всем э, заиндивелом, потому что ну, охлаждался. Очень интересные модельки да, были. Не. Только что была катастрофа. У меня я снимаю на телефон, мне камеры оставили в машине, ну, сапожник без сапог. И то ли память кончилась, то ли что видео, которое снималось 12 минут, оно гавкнулось. То есть оно и потерялось. Я, я чуть не застрелился, потому что вот это эмоция. Ты их второй раз просто не переживешь. И, а, я посидел чуть ли не пакал, но все восстановилось. И файл появился. Да, вот он, теория. Макс. Да, теория резинового моторчика. Мы сделаем с тобой резиномоторную модельку, обязательно, Макс. Uh, остановился я вот на этой потрясающей штуковине uh, с кольцом вокруг фюзеляжа ну, интересной. То есть мы сейчас с той стороны еще к ней подойдем. Uh, это не знаю, что за планер. Вот такой. Кайзерка К1. А, это вот как раз Шляхер. Это вот 52 год. Начали строить после войны. Тут же фирма Шляхер. Вот как раз Кайзер проектировал первые все планера. И... Uh, uh -huh. у меня шляхер uh, sg-32 mi uh -huh. uh -huh. а еще sk-21 есть я надеюсь что мы скоро на нем полетим одна тысяча мечны наша с реактивным двигателем будет какой а модельку покупили, да вот что это у нас так вот мы как раз я думаю я купил друзья эту модельку чтобы просто была в планере можно было всегда показывать что-нибудь А видишь, не зря, не а зря. Это, такая, это, чтобы... получается что это вот вот судьба то есть 10 минут назад купили планер и сейчас жена молодец моя наткнулась на него Умничка, Туся. Огонь. Так, я всегда хочу чуть больше времени в этом музее, но мы всегда не успеваем, потому что сегодня нам нужно забирать ученика в аэропорту Леона. И надо до Леона еще доехать. Вот какой прекрасный планер. Тоже посадка получается рядышком, наверное. Два человека летит. Ульхат. Да, Отлично, 37-й год. Ух, И огонь. А почему такой колёский полёт? Потому что с лебедки слишком высоко не набрать высоту. Макс, мы сейчас такую электрическую лебедку с тобой построим. <связь> И будем высоко-высоко летать. Будешь... Высоко-высоко! Будем... Видите, друзья, ребенок на самом деле, когда его вот так увлекаешь, немножко вовлекаешь, он полностью... Ну не знаю, Макс вообще фанат всех этих моделей. С приликим удовольствием. И строит, и летает, и всего чего угодно. Колесо, Макс, смотри, видишь, как, какая лебедка была из машины делали? На колесо наматывали трос, и бжжж, автолебедка называлась. Вот так вот. бэлл И наверх. Ну, Макс, у нас модная будет лебедка, электрическая. Мы не на, наматывать на колесо будем, а на барабан специальный. А донором у нас является Nissan Leaf 2019 -го года. Ах. Так, вот она, вот она моя грудным грудным бэби. Гей, уже готов фильм, как я летал на вот этом планере. Босиком по небесам, я летаю в небесам. Грумун Бэйби 2. учебный планер Люфтваффе. Неужели жарику дадут полетать? Может за винт толкнуть так, как. О, ура! Волнуюсь я.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 И мне приятно дико увидеть его в музее. Волшебное совершенно ощущение от полета. Спасибо Бенасу за то, что вообще предоставил мне такую возможность. Вы, друзья, можете на канале посмотреть этот фильм. Я думаю, мы как раз его опубликуем уже к моменту выхода этого. Здесь да. видно, что это планер, что Почему он летал, вот потому что видишь царапки. Он олд таймер, арсегерфюк, А что это за. Что это летал, и вот царапки на нем все. Это не просто макет, который видимость создала. Да слушай, нет, тут, Туся, большинство, вот это в вот этом зале все летало, есть Это не восстановленный в том, это уже современные, просто приведенные в порядок. И друзья, если вы не ленитесь, попытайтесь вычленить по картинке сколько планиров и с меня полет на моем шляхере. Или на любом другом плане моем. Все, интрига пошла. Да, Макс. Ход, какой? Сайте, который... Макс, ну это нечестно будет. Давайте, друзья, без читерского хода, прям, спир... ну вот, ну, пожалуйста. Эх. В конце концов, если многие скажут, как, сколько мы лотерею устроим среди там 20-30 человек, кто назовет э, правильный ответ? Ребят, ребят Где? Ну, вот, вот, ребят. А, да, точно. А это что за вообще? Это. Про проекты типа такие, или это прям на самом деле летало? Такой стимпанк вообще. Так. Это, кстати, что за планер? Грубан Baby 3, третья версия. Уже совсем улучшенная. И все в одном и том же стиле. Да, Максим. А, да. Вот это была дырочка, потом вырезалась на ус и ремонтировалась. То есть деревянный планер, кстати, все, кто говорит, что ой, фу, деревянный планер. Деревянный планер можно восстановить вообще с любого хлама, и он будет нормально летать. Да, Максим, что ты хотел мне сказать? А ты понял, зеленый. Зеленый? Бро-9, Джогас? Да. Максим, он единственный в мире, только благодаря дяде Бенасу. Дядя Бенас его восстановил, их нету. Их выпускали в Советском Союзе, но... Литовцы всегда были далеко от власти, их всегда хулиганили. планер анархисты. Делать петли, штопор. Нифига себе, то есть вот, вот эта штука может сделать петлю? Да, да. Все, как я люблю. Если трос рвется, надо резко нос вниз. Но знаете, как страшно с таким углом подниматься? Пять двойка. Я помню это, в траве сидел кузнечик, Дюга с кузнечик. Ух ты ж ее. Как все быстро. Вау! Ноги выше головы, как на ракете, друзья! Вообще управляемость бешеная совершенно. Я лечу рядом с деревьями. Как на параплане. Уже качество неплохое у него, аэродинамическое. Как, как я неплохо попал да? А какая посадочка. Он он офигенный. Хочу еще. Ехали. В Советском Союзе их не осталось ни одного. И поэтому Бенос сделал единственный на планете. Сейчас зеленый планер Жогас. Брот-9 Жогас. За что ему огромное спасибо. Я на нем тоже летал. Ух, а сейчас вот я э, в чем... Тоже пластиковый уже, наверное. Что это за штуковина-то? Нет, может... Вот, что это такое. Видимо, готовят его к установке. Бастень Б4. Здесь столько всего, я про это все не знаю, мне стыдно, я буду сто процентов про все это узнавать. Вот Кто-то, может быть, реставрировал, а кто-то, может быть, подарил или еще что-нибудь. И вот это все ставит в музей. В музей даже попала вот лебедка с каким-то древним дизелем. Ага. Вот такая вот, она стояла, наверное, на горе, на аэродроме и запускала. И все как положено. Ключи телефон, посмотрите. Телефон, телефонный кабель, наверное, по полю разматывался, и была связь. А лавочка какая? Ну, лавочка новая, Друзья, лебедку вы увидите. Вот э, мне интересно, все, кто будет смотреть этот фильм, когда у нас уже появится электрическая лебедка, инновационная. Я обязательно, наверно вернусь, попробую сюда в ссылку воткнуть, чтобы могли по ней переходить и смотреть э, к «Связь времен», то есть прошлое и будущее. Да, Максим? Макс дико перевозбужден. А? Вот это летающее крыло, кстати, интереснейшая конструкция, потому что э, в, в Советском Союзе был планер э, МАК-15. И до сих пор он нет ни одного летающего экземпляра. Какие-то остатки где-то там продавали. Можно, можно, по идее, восстановить чертежи, попытаться <сёк> сделать МАК-15. Будет очень интересно. Но вот здесь, в музее стоит планер... Мама, я хотел что-то... Только... Да. Да. Да. Что ты хотел, Макс, сказать? Ну, это уже современные пластиковые планера, длиннокрылые, Макс. Это уже почти то, на чем папа летает, и ты летал. Максим у нас летал на планере, на шляхере g 32 m Я думаю, это чехлы какие-то. Это, видимо, от вот этой модели чехлы. Здесь уже экспозиция пластиковых планеров. Сейчас мы даже посмотрим, как композиты, как вообще все это там начиналось. Максим, быстренько давай пробежимся по вот этой вот линеечке. Посмотрим планер с моторчиком еще раз. Давай быстренько, бегом с тобой. А то у нас времени и памяти. Я вам быстро буду. Мы же считаем планера, друзья. Мы же участвуем в конкурсе на бесплатный полет. Я буду побольше ракурсов давать, чтобы вы смогли сориентироваться и посчитать. Мы к маме сейчас вернемся, Макс. Вот Спац. Бенес на таком летает. Замечательный планер. Качество у него достаточно высокое. аэродинамическое. на нем. Бенос летает маршруты. Я сейчас тоже себе... Я только вот этот СФ куплю, чтобы летать на старинных планерах маршруты и участвовать в соревнованиях на старинных планерах. Я реально прям стал фанатом, друзья. И благодаря Ремиру и Бенусу, два энтузиаста, которые и меня заразили этой идеей босиком по небесам. О, вот с другого ракурса этот наш странный планер, вообще потрясающий. Это, наверное, про образ Штемми, что-то такое, ну, огромное колесище такое. Шикарная здоровая кабина, это вообще летало или нет? Что это такое? Так, ну вот, вот он, да, ну летало, посмотрите, надо будет почитать, я сам сейчас приду, открою телефон и полезу читать, что это было такое. Ну, это же классный, он, ну, двухместный, два человека должно было, ну, тут выглядит один, ну, по идее, это место-то как раз спроектировано, кабина широкая, два человека должно было летать. Ох, как все это интересно. Сейчас я вам все-таки еще раз покажу, что я куплю, чтобы летать на старинном планере, но поставить на него моторчик. Вот он, SF-27, вот, только версии моторной, но я покупаю без но Если что, она модифицируется, чертежы есть на заводе, планер не выпускается, фирма до сих пор работает. То есть все это можно будет сделать, и сделать вариант или моторчик такой на, сверху на пилоне, как вариант электрический, либо мы поставим моторчик в нос. Ну, в зависимости уже от развесовки, от конструкции, мы хотим с Беносом восстановить связь времен сделать электрическую версию вот этого замечательного старинного планера, дать ему вторую жизнь. А, чем прекрасно? Максимка, побежали. Что это у нас такое? Я ему буду все пытаться дать пищу для того, чтобы правильно посчитали планера. Потолок сниму. Вот панорамная панорамный вид. Папа, папа. Да, Максимка? Да вы Ты что, что ты увидел? Показать хочешь что-то папе? Да. Побежали, Макс. Побежали. Ой. Побежали, побежали. Счастье. Эх, связь времен. Как там фраза? Народ, который не ценит свою историю, не имеет будущего, да? Вот, наверное, это лучшая, вот этот музей лучшая демонстрация того, как что есть у кого-то будущее точно. Вот, тех людей, которые свою историю ценят. И ну, вот, ведь это потратил кто-то денег. Это, скорее всего, государство. Ну, не меценаты же какие-то. Да, Максимка? Пошли. Макс, вот фюзеляжи. Вот такой фюзеляж у нашего планера, который будет старинный. Так, вот композиты. Ладно, вернусь сюда. Макс! Модели ты нашел! Это все? Да, Макс, это все две модели. Видите, друзья, параллельно большим планерам. Здесь есть сектор первый FPV. Правообраз FPV. Планер, который летает и вроде управляемый снимается видео. Рай для моделиста на самом деле. Тут куча всего, вот эти моторчики. Ну тут что-то и совсем старинное. Вот Макс. Вот Макс, что папа делает. Смотри. Вот. Видишь микропленка? Вот она. То есть подними, Макса, покажи микропленку. Во. Вот папа, так, такие модели делал с микропленки. Вот видишь, она блестит. Ну, ее порвали немножечко, она, видишь. Видимо, от Может, от старости, от солнца, от света. Вот это прямоточные реактивные двигатели. Вот это вот двигатель от нашего планера реактивного прообраз джеткет.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 everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Oh, don't wake me up before you go, and I'll just make this my own. Oh, darling, please just let me sleep. Give me my dreams. Только какой-то старинный. Почему? Это и есть Ну Да, но я говорю, что какой-то старинный джеткет. Да, да, да, Макс. Вот эти моторчики всевозможные красивейшие. И смотрите стенды. Стенды с э, двигателями внутреннего сгорания. Это же, это же просто праздник какой-то. Макс, тебе нравится? Макс, ты счастлив? Джес папин потирает ручки. Как это? Инженер от инженера недалеко падает. Ну, Не падает в смысле. Ну вы поняли, о чем я. О, это вот любой авиамоделист должен, не знаю, мне кажется, тут вот. Это кордовая модель. Да! Ну, это какая-то гоночная. Ну, вот корды, да. вот Папа такую запускал. Такие делал. Тоже кордовая. А вот Макс, первый управления, смотри. Тут стенд, ну тут еще пока не радиоуправление. А, вот, да, Макс, вот, смотри, первое радиоуправление. Посмотри, как это все было. Видишь, старинные такие еще. Да, вот такие были приемники. Сейчас приемничек смотришь, это вообще ни о чем. А это были, да, Макс, что, что, что, что? Ну да, вот такая моделька тоже. Топливо делали. Вот, Макс, бойцовка, вот, вот такие бойцовки были. Вот, они привязывали янточку к хвосту, это бойцовка летала, и друж, друж, друг дружки хвост, что-нибудь. <связать> Друзья, может кто кого узнает, смотрите, точно. 88-й год на Украине. В Украине. О, папа, папа. Оп. Да? А это где? В, В Англии. Пап это где? как У, видео, как, как у, как у меня беде. волосы на меня похожи, такой же раздолбай. Ну спасибо, Макс, это комплимент. Да. А, а да. <смех> Точно. Макс модельную вот эту часть нашел. Молодец. Молодец, Макс. Умничка. Макс, да. Макс, смотри, что такое нервюра. Ты сегодня спрашивал. Вот нервюра, Макс. Вот это нервюра называется. Дай Бог здоровья всем людям, которые это все сохранили и вот привели. Вот ты не узнаешь, вот. Уже ближе к тебе есть? Ну, вот. футаба есть название? Сигнал я хочу найти, Мое первое это радиоуправление. Сигнал, сигнал, сигнал, сигнал. Ну, это, сигнал это ГДРовское, может быть, я сюда не попала. Комби, нет, мультиплекс. такого. Папа, мультиплекс. Мультиплекс? Мультиплекс, да. Эх. Максик, ну подожди, папа свое радиуправление радиоуправление. Микропроб у нас в Советском Союзе был какой-то. Одноканальное управление. Папе такое давали на первую модель радиуправляемого. Она заставляла только поворачивать. Ну да, Макс, тут это всего еще куча. Не, папа... Так, такого, такого папы не было еще. Да, Макс, руками трогать нельзя. Аккуратно. Так, между тем мы... Давай, да, заглянем на второй этаж. Сейчас, друзья, я обещал вам коротко показать, как строили из композитов планера. Макс, пойдем, посмотришь, как внутри устроен планер Папин. Не забываем считать модели, да? Помним, что за правильное посчитанное количество моделей полет на шляхере g 32 или в любом другом планере часовой. Я побежал посмотреть конструкцию. Так, вот как делались, делались уже деревянные фюзеляжи последнего поколения. Видите, да, что это Огромное количество э, деревянных элементов, которые вот создавали такую точную форму. То есть это уже такой... А, здесь уже, кстати, стеклоткань применяется. Видите, такой вот получается микс дерева и стеклопластика. И какая красивая уже ровная форма выходит. Ну, прям вот она, да, компромисс. Что это за штука? О, некогда читать. Быстро бежим ну да, да да да да да Вот такой вот. Видите? Как выглядит крыло? Ну, вот ванжероны. Макс, не трогаем только. Нервюрка. Ну, ну, ну, вот она, деревянная конструкция. Папа, Во всей красе. Папа, колесо, горе. да, Макс. Посты управления. Нет, это не колесо, это если Оп. Вырезают, Оп. Вот смотрите физеляж уже, э, ну, это вот как раз тенденция годов 50-х уже, когда вот это все варилось из тонкостенных трубочек, варилось газовой сваркой. Посмотрите. О, как это замечательно и красиво. И как это вкусно, когда вот ты там стоишь и так аккуратненько варишь. Ай, да. И главное, что это безумно долговечно. Вы сняли верхний слой, э, если правильно хранить. Сняли верхний слой. Это, кстати, реальный же планер-то, Йо, или, или это моделька? Какой-то маленький такое. Неужели реальный? Реальный, он по управлению. По органам управления может посмотреть. По приборам. приборы настоящие. А что ж за планер такой? Ну не знаю. Ну, наверное, реальный. Да какой маленький. Да, ну хвост то хост-то, реальный. Что это за штука? Дожди, давай посмотрим, может где-то написано. Нет, не написано. Ну ладно. Да, Макс! Давай потом, давай вот, на второй этаж сейчас пойдем. Вот композитные уже конструкции, друзья. Вот как выглядит э фюзеляж композитного планера. У нас э слои углепластика. Это что у нас за планер был? Это у нас был. Не написано. Ну, не важно. Шпангоуты. Вот они. Как, как это все делается? Надо Феникс. будет как-нибудь снять ролик, как это все производят. Феникс. Феникс стекло уголь кевлар все это смешивается и получается планер вот крыло в разрезе вот он полки э, лонжеронов лонжероны сейчас модно делать из э, специальных стержней угольных там, преднатянутых как они там дают максимально хорошие характеристики как ну, выглядит крепление там элерона закрылка эксперименты с разными вариантами наполнения то есть видите здесь Стеклопластик, пенопласт, стеклопластик, ну и там углепластик, классическое решение. А вот это эксперименты с какими-то заполнителями, там сотовыми, там, с пенопластом внутри, то есть это прям вот бумага чего -то. только... Только... Только... только они придумывали. Вот вам несколько вариантов срезов крыла, да, Максим? Я Мы я там Пошли, лестница на второй этаж там, где? А, все, она там, все, побежали, побежали, Макс, скорее, кто первый? А, подожди, Макс, стоп, по музеям не бегают, по музеям ходит степенно, мы же не забываем, что мы хоть и планиристы, но очень высококультурные. Так, да, так, уже да. люди пошли, дай и одену. Вот бамбук, веревочки, какие-то микроленточки, вот как прям реальные какие-то первые конструкции авиационные. Побежали, Макс, на второй этаж. воспитать инженера? Да, показать ему вкуснятину. Пойдем, это понимание важности таких музеев, понятно, что, наверное, современных детей крайне сложно туда затянуть, но если это делать, наверное, как-то по частям, ну вот Макс вокруг себя постоянно видит самолеты, планера, модельки, не знаю, ну бывает, вот есть у человека тяга, вот у Макса я почему-то есть, то есть я не скажу, что как-то мы его воспитывали в режиме, а ну давай быстро занимайся там, интересуйся самолетами, просто нравится. Ну, если нравится, то следующий толчок, чтобы это не угасло, показать ему, как это красиво. Макс, пошли на второй этаж. Потому что. цыплята Да. То есть можно. Занудная биология. Может быть, занудная биология, а может быть, вот Макс сейчас цыплят вывел в этом в инкубаторе. Купили инкубатор, вывели цыплят. У Макса есть свой цыпленок. Как свою цыпленка зовут Макс? Луло! Лоло, у папы есть цыпленок. Черный такой боевой, у мамы Лакис, счастливый, потому что он его спасла, он должен был умереть. Вот вид со второго этажа на это счастье. Посетителей у нас, конечно, немного. Летом их очень много, летом сюда все приезжают летать, и поэтому музей реально пользуется большим. А сейчас все на лучше катаются. Мы продолжаем участвовать в конкурсе «Пересчитай планера». Подожди, модели. Слушай, модели не считаются, давай полноразмерные. Слушайте, я честно скажу, если кто-то будет попадать плюс-минус, мы соберем группу из 20 человек и сбацаем просто какой-нибудь тотализатор. Ты что? Ты сам правильный ответ знаешь? Нет. А как я могу знать? Вот смотри, я сам буду считать. в форме крыла, как это называется, бионика. Ча чайка, да. Би... Я, слушай, я не знаю, за счет чего аэродинамически <свят> нужно было эти бионики всякие <свят> делать. Макс, пошли, там папа помнит, модель была папина. Ну, не папина, а модель, которую папа... Вот, и что он летает алюминиевая модель да. нифига себе слушай действительно я не прав был я думал что не бывает такого я на тусе смеялся говорю это стимпанк вот меня вот смотри вот он вот макс папа, папа на которой первые, друзья первое место занял в вильнюсе на городских соревнованиях каком-то году. Моя мама даже дипломная идет. Макс, вот такая была у папы модель. Вот видишь из соломы? Какая-то бальза. Папа была из солома. И вот этой пленкой трансформаторной обтянута. И большие мальчики пытались папу победить на такой, но не победили. И Папа, первый раз занимаясь моделизмом, первый год, умудрился выиграть соревнования городские. Был счастлив до безобразия. Модель летала одну минуту тридцать восемь секунд. Но летала каждый раз. 2003 году в Лондоне. А это э, потом папа научился такую микропленку делать у бабушки с дедушкой в ванне И папа. строил такие модельки вовсю. Ой, такие папа тоже строил. Свободно летающие. Пока дороги управляемых дорос Да, Макс? Блестящие. Блестящие, блестящие, блестящие да. да. Ой, как они красиво летают, друзья. Это же... Ну, понятно. А? 88, ну, слушай, я в 88-м, нет, а подожди, 80, да, вот, друзья, ну, смотрите, вот, я вот такое делал, я в, в каком году, 91 в 91-м тут поступил. ну, вот, вот, прям, да, мог бы висеть, мог бы висеть а здесь, у тебя, у да, да, да, да, у нас, слушай, надо фотку найти, веер, на балконе, на... да, на загородном, действительно, мне папа выдачил катушку под леску, и я в Вильнюсском, в Вильнюсе, кто знает, три креста есть место, и там наверху есть поляна, я, может, фотографию найду. А Из вот с... ну, этой поляны я запускал змеев, и змея я запускал на высоту 700 метров. Вы Между змеем и землей пролетали самолеты. Это во время Советского Союза был какой-нибудь год, наверное, 88 Как мне голову не оторвали? Никто не знал. Папа! Папа! Я только после этого понял, что это делать нельзя. Да, это говорил, что у тебя конкурс на конкурсе раскраски. Змей, да, выиграл на конкурсе раскраски, а своему дружбу Мишки, я змей отрегулировал так хорошо, что он выиграл у меня динамику. Максик, ну это надо... Ну вот таким мы с тобой можем можем купить с тобой и склеить. Это несложно, продаются они у нас в магазине. Гренобли замечательный флэш РЦ. да да да да да максик давай чуть чуть динамичнее пошли мой хороший а то у папа память на телефоне кончится вот папа да вот типа когда со всеми материалов можно из картона делать модельки красотища-то какая папиросная бумага вкуснятинка О! вот так вот друзья а это кстати вот она модель вампира помните планер вампир Мы видели вот она его модель наверное продолжаем считать планера что а это? Это, это, это крыло какой интересно это летает интересно ну смотрите какая штука действительно много много каких-то крылышек вообще какая штука посмотри два фюзеляжа седьмой год папиросная бумага до военный как он вообще сохранился интересно в каком-то музее лежал вот одно из первых летающих крыльев да, явно, бодрый такой. И скорее всего бумага. И моторчик настоящий, смотрите, ржавый как ужас. Ой, ой, папа, бумага, Машенька. Да? Так вот было. Ой, Машенька, Да, модель. А вот аэродинамическая труба сопротивление имеет. Ага. Все живое, все настоящее. Да, Макс? Как рождаются инженеры? Мам, гадиленом. Да? Вот это... Ой, гадиленом. Да, да. Пошел, моси-пошел. Ой, моси. Гадиленом, драмателем. О-о-о. Что же? Моси Разные модели. Я, у меня даже слова-то кончились. это моси такой моси-пошел. Макс, руками не трогать. Пап, Что? Макси. Папа не знает, что это даже такое. Ну, вот это что за а, это таймерная модель, Макс, это видишь, часовой механизм стоит. Моделька должна была на моторе лететь 7 секунд или сколько там. Потом мотор выключался, она должна была планировать. У меня руководитель модель, модельной лаборатории, Андрей Букаусков, соревновался можете, на таких можете, моделях. Я даже самый мотор помню, который он, у него был. Росси назывался мотор. Вот они эти Росси там отстраивали, настраивали, а мы им завидовали. А второй мой шеф? Янжа Джамойть, он занимался ракетопланами. Ракетопланы радиоуправляемые, это был вообще космос. Они так на этих двигателях запускались высоко. Он был для нас Богом. То есть, вот мы знали, что есть Бог. Вот он такой. Вот. И на него ориентировались. Так. А это вот наш планер с кислородным оборудованием. Вид сверху. Снизу вы его уже видели. Видите, как он выглядит сверху. То есть, впереди пилот, а сзади... Сзади какой то кислородное оборудование. Ну вот реальный исследовательский планер, то есть, это, я так понимаю, что это вот собственно он и есть, на котором все исследовали, оборудование никто не демонтировал. Его вместо того, чтобы выкинуть на помойку, в музей. И ведь на той же горе Клементьева, в Крыму, все то же самое было. было куча планиров исследовательских проектов, где там аэродинамика на шлепки такие на бланнике ставили, продували профиля всевозможные. Да, Максим? Я не знаю, что это за что это. А, это электрические, электро. Это, Макс, это, это, это, а, а, да, это да, одни мотор. из первых планиров, Максим, да, с электрическим мотором. А да. Так вот, проводились всякие исследования, и было куча всего. То есть от этого ничего не осталось. Там вот Сейчас валяются вот эти вот, на шлепке на крыло от бланика валяется какая-то модель, которую сбрасывали. Ну... Три, три по-моему, в лаборатории было. Одна манжетного типа. Там манжеты такие одевали с профилями. Да, они тяжелые По-моему на базе бланика был сделан. Вот и все на бланика они одевали. Вот вон они даже манжеты лежат. Да ладно? Да, серьезно. Вот, да вот они манжеты. Вообще, вот когда говорю, почитаешь и видишь это вживую, да, совсем вот да, по-другому воспринимается. Ой! Вот эти получаются манжеты, вот эти трубки. Выводились. Там дежурные точки. В планере в задней кабине уже второго пилота не было. Там uh -huh. стояло Оборудование, да? Да. Ага. Там стояли манометрические трубки. Куда спирт заливали. С ума сойти вообще. Самое страшное, что это уже не восстановить. То есть этого физически нету. То есть здесь живые реальные планера, которые не сгнили. А, даже если при... И Чтобы.. Чтобы они были, это легко, то есть вот у вас они есть, их просто нужно сохранять. А построить это все заново невозможно, но это будут реплики, это будет не живая история, это будет уже некрофилия какая-то. Да, Макс? Вот за это болит сердце реально, особенно когда я посмотрел, помонтировал фильмы, я сто больше, чем после этого интересоваться историей. Классные планера были. Точно, литва. А вот, вот это вот это. это... А13 у нас. А, 13-й, а вот это не от а 15 й кабины. А15-й, Елки-палки. Бери, собирай, да? И а ста и вот стафи. Я просто помню, вот там на стеле не то А15, не то А13 стоял. На мысе. Угу. Когда был ураган, а ответил. 13-й стоял. 13 Он сломался, тогда. Честно а говоря, собственно, ручное его оттуда снимал. Сейчас просто макетик стоит. Угу из той поры его протащили, потом долго лежал на улице, и потом... Да, он даже написан, кстати, о 13-й. У меня было в детстве огромное тоже количество книжек по моделизму. Я их зачитывал до дыр, и по формулам на калькуляторе МК каком-то я полностью считал там первый радиоуправляемый планер, профиля, аэродинамику, углы установочные, крыла и так далее. То есть это было еще до того, как я поступил... Харьковский уединственный институт, я уже знал, наверное, некий определенный процент. Мне, кстати, учиться потом было легко, потому что, когда ты летаешь до этого, ты чувствуешь вот эту вот аэродинамику немножко руками. Ой, так, да. Вот такой, я у тебя понял, это, да, простой, самый простейший самолетик с резиновым моторчиком на двух колесиках. Папа сейчас посмотрит конструкцию, все, папа понял, как это сделано. Двери, ну мы такой, такой сделаем из пивной, банки. Из, пивной банки. из пивной банки, Макс, сделаем мы с тобой даже ролик снимем, как мы такую штуку делаем. Резинок мама, мама нам купила, папа, все хорошо, папа, папа. да. И такой ты хочешь? Да. Хорошо, я понял и тебя. И вот и такой кит мы купим, и соберем тебе такой планер, хорошо? Ой, метр двадцать соберем, да? Макс, ну ты не забывай, что тебе э, два хороших дяди, дядя Дима и дядя Максим пришлют из Ростова. Планер замечательный, метательный, металку современную, композитную. Может, вы пройдете, вот там начнет что-нибудь клеить. Ну, я посмотрю, Спаситель, да. Какой есть? Да. Фу, так, вид сверху на наше счастье. Считаем планера. Я сам в конкурсе хочу поучаствовать. Я сам на видео буду считать. У меня сейчас считать лень. Да, Максим, пошли вниз уже потихонечку. Максим, нам нужно за денежкой сходить в машину, чтобы купить все, что мы купили. Все. Ну, нам, нам надо плодера наши занимать, за забирать. Есть? Ну, какие? Мы с Линдби с тобой купили модельку. Шили. Да, пилотажного планера забыл, как называется. Вот взгляд на моторные. Еще один ракурс. Мы, кстати, видимо, пришли во время обеда сначала. а Сейчас, видите, людей прибывает. Ну, конечно, это не прибывает звучит, но... Эх, красота. Ну, летом больше. Летом больше. Да, так мы да, мы купили, но это не Слинзби. Слинзби я тебе покажу. Как он называется-то, что мы купили? Мейси. Мейса. Мейзи. кто Я даже не знал, что он пилотажный чисто. То есть, реально, он пилотажная группа. Фигачит во все. Мейзи купили. Слинз... Слинзби, Макс, здесь нету, к сожалению, Слинзби. Слизби мы с тобой купим. Папа, папа, настоящий. Папа, да, папа. да, Максим? Да нет, я здесь, слушай. Тя да. Меня я за язык тя тяну. Тяну. А, я не не тяну? А, что мы купим я слизби? Молодец, Макс, зачет. Макс, ну по слизбе папина мечта, так как он теперь... Да, увлекается теперь старинными планерами. Планер летает... За счет восходящих потоков, вот формирование восходящего потока на склоне. Видите, на наветренной части склона, из линии тока ветра изгибается, появляется вертикальная составляющая, которая держит наш планер. Вот можно летать вдоль горы. А за горой образуется, видите, вихрь, ротор. Это образование волны. Если очень сильный ветер, то он способен вызывать раскачивание атмосферы в виде вот таких вот волн. Они хорошо отсекаются по такие характерные облака, которые стоят на месте, чечевицеобразные. И вот есть восходящий поток, нисходящий поток, восходящий поток, нисходящий. Есть мастер-волна, она идет обычно после препятствия, первая, сильная, самая. Ну и дальше прыг-прыг-прыг. А это тепловые потоки. Нагрелся воздух над чем-нибудь, и образовался пузырь, который идет вверх. И дальше сверху формирует облако. Вот реальный вид этого пузыря, 200 метров, вполне себе нормально. И в этих 200 метрах планет летает по спирали, по кругу, находясь внутри вот этого восходящего потока, он поднимается вверх к облаку, видите, как образуется термик. Ну, а это всякие кривые ардинамические погодные, которые показывают, на какой высоте можно всегда посчитать облака, зная там определенное состояние атмосферы. Но мы сейчас это уже не считаем, мы просто заходим в специализированный прогноз и смотрим, до какой высоты сегодня будет тянуть нас да, это что приборы? Где приборы? Да, еще немножко про атмосферу. Макс устал. Я думаю, что пора уже с музеем завязывать. Так, кстати, смотрите, как выглядели профиля на первых самолетах. То есть это был не профиль классический наш аэродинамический, а вот такое вот крыло, как у птицы такое. Изогнутое, да. У этого крыла достаточно хорошая подъемная сила, но очень узкий диапазон работы. Это именно то, почему первые самолеты очень часто в штопор падали. Потом это наконец-то с этим всем разобрались. Научились штопор выходить, правильно разворачиваться. Первые пилоты разворачивались блинчиком, не используя крен. То есть планер, ну, самолет разворачивается с креном, это нормально. Делать крен боялись, разворачивались блинчиком за счет руля направления. Получалось скольжение на крыло, ну и собственно штопор. Так как диапазон полета скоростей был очень низким год. Моделька 15 -го вот. года? Да <свят> <такое> вот. Удивительное <свят> дело. Да, че только нет. Ну, это нажатом воздухе, это что-то, видите? Моторчик нажатом воздухе. Бюсты всех, кто причастен, наверное, к планеризму, к изготовлению планиров. И насколько это, наверное, более живо смотрится, это живые люди. То есть это не бюсты. Потому что бюсты смотрится мертвого. А у нас из прошлого. Смотрят живые люди, которые настоящие. настоящие. С вот с они. Макс может себя они остались вот в этих фотографиях красивых. Мне кажется, это намного лучше бюстов. <laughs> вот он дружелюбнее. О, это кто? Она улица зима. На горе стоит туман, потому что мы, собственно, сейчас в облаке. Итак, первый зал. Я коротко вам показываю еще раз, чтобы вы могли поучаствовать в конкурсе. Посчитайте планера. Вот эта часть экспозиции для считающих планера. И вот эта часть экспозиции для считающих планера. И на этом, друзья, пожалуй, с вами попрощаюсь, потому что у нас кончается пленка, Ну пленка. память, вот, Макси. Ну, скажи всем. Пока, пока. Ты тебе понравился музей, Макс? Да, пока, пока. Погода бомба? Погода бомба. А контент? А контент огонь. И огонь. <св> До новых встреч, друзья. Гегегей. Храните свою историю.